У каждого человека существует свое представление о том, как должен выглядеть стильный и дорогой интерьер. Но те, кто хоть раз в жизни делал ремонт своими руками, понимают, чтобы обставить квартиру, нужен настоящий талант. С первой попытки превратить желаемое в действительное удается лишь единицам. Стоит допустить один маленький промах, и все труды пойдут прахом. Интерьер будет выглядеть дешево и пресно. Так как избежать ошибок? Как получить результат, который радовал вас за следующего ремонта? Ошибка номер один – абсолютно бежевый цвет. Многие боятся совмещать в дизайне квартиры несколько оттенков сразу, поэтому останавливают свой выбор на чем-нибудь светленьком. Считается, что светлые тона визуально увеличивают пространство, что не повредило еще ни одному жилищу. Белый интерьер выглядит слишком стерильно и подходит на кабинет зубного врача. Поэтому остаются все оттенки бежевого цвета. Этакий ненавязчивый фон для предметов декора. Но обычно до ярких деталей руки уже не доходят. В результате получается скучный монохром, от которого у многих дизайнеров начинает дергаться глаз. Чтобы интерьер казался более выигрышным и стильным, попробуйте использовать трендовые цвета и принты. В этом году производители красок и обоев рекомендуют выбирать легкие оттенки утреннего неба в разное время года. Такая безмятежная гамма будет настраивать вас на отдых, и покой. Ошибка номер два. Расстановка мебели вдоль стен. Расстановка мебели вдоль стен считается замечательным вариантом, ведь после размещения многочисленных шкафчиков, тумбочек и полочек остается много свободного места. Но даже если ваша квартира не может похвастаться большими габаритами, попробуйте зонировать пространство, поставить диван по центру, а за ним ближе к окну обустроить мини-кабинет с рабочим столом. А если на кухне после ремонта вдруг осталась неоправданная пустота, почему бы не позволить себе приобрести кухонный остров – мечту любой хозяйки? Ошибка номер три – вычурные детали. Использовать такие стили интерьера, как барокко или ампир в дизайне обычных городских квартир не совсем разумно. Лучше оставить стремление к дворцовому шику для музеев, ресторанов и театров. Вычурные и очень дорогие предметы декора – хрустальные люстры, массивные статуэтки – не только занимают лишние метры квартиры, но и утяжеляют пространство. В такой атмосфере вы никогда не сможете расслабиться и почувствовать себя как дома. Ошибка номер четыре – Обои с пестрым принтом. Еще в 90-х годах было модно делать арремонт и клеить обои с чересчур ярким рисунком огромными цветами и замысловатыми узорами. С тех пор прошло 30 лет, но во многих интерьерах такие обои присутствуют до сих пор, а ведь стены с олиповатыми принтами вызывают постоянную рябь в глазах обитателей и способствуют тому, что квартира выглядит мрачной. Даже после уборки помещения с подобными обоями смотрятся неаккуратно, они создают визуальный шум. Поэтому старайтесь выбирать для своего интерьера лаконичные решения. Если обои с рисунком, то не который бы пересекался по цвету с остальными предметами декора. Ошибка 5. Массивная мебель. Дизайнеры считают, что массивная мебель может превратиться в большую проблему, так как не дает никаких шансов на перестановку, особенно для современных малогабаритных квартир. Сейчас среди основных трендов интерьера – минимализм, простота, большое количество свободного пространства и света. Именно поэтому массивная мебель, вроде советских секций на всю стену, дивана в форме буквы «П» и громоздких шкафов отходит на второй план. Шестая ошибка – многоуровневые потолки. Эти потолки, особенно глянцевые, к счастью, остались где-то в 2000-х годах. В то время с помощью необычного потолка было принято демонстрировать гостям уровень своего финансового состояния и высокий статус. Причем тенденция касалась не только потолков, но и отделки стен, пола, мебели. Но подобные конструкции делают и без того низкие потолки современных квартир еще ниже, визуально скрывая пространство. Отскажитесь от сложных дизайнерских решений в пользу простоты. Ошибка номер 7. Непродуманные мелочи. Во время ремонта мало кто задумывался о мелких деталях. Основное внимание приковано к подбору мебели, обоев и напольного покрытия. В результате даже самый стильный интерьер могут испортить дешевые радиаторы, не по цвету пластиковый плинтус или непродуманно размещенные розетки с проводами через всю комнату. Ошибка 8. Мебель с узорами. Такую мебель быстро возненавидит любой человек, который старается поддерживать у себя дома порядок. Обычно в узорах постоянно накапливается пыль и грязь. С точки зрения дизайна интерьера, мебель с орнаментом сейчас также не в почете. Все узоры лучше оставить для текстиля и элементов декора. Ошибка номер девять – холодное освещение. Постарайтесь избегать холодного освещения в домашнем интерьере. Исключение составляет лишь стиль хай-тек, но даже в этом случае синие лампы следует использовать с осторожностью, лишь для точечной подсветки. К сожалению, холодный свет может отрицательно влиять на здоровье, снижая остроту зрения. А вы довольны своим ремонтом? Что бы вы хотели изменить в собственной квартире? пишите в комментариях.